Добрый день, с вами адвокат Дмитрий Бузанов. Кабинет министров решил внести изменения в правила пересечения государственной границы гражданами Украины. Вот уже 2 апреля эти изменения были опубликованы, их было два. Сначала 29 марта 2022 года, номер 383, потом 1 апреля 2022 года под номером 399. Было два постановления. Я их э, вот сейчас э, расскажу в таком виде, как уже э, они действуют. И что, кому можно, кому правительство разрешило, скажем так, выезжать, а кому правительство запретило выезжать на сегодняшний день. То есть, начиная с 2 апреля. Итак, э, Правила пересечения государственной границы э, внесены следующие изменения. Пункты 2.1 и пункт 2.2 изложили в следующей редакции. В случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения лица с инвалидностью имеют право пересекать государственную границу при наличии справка, справки к АКТУ осмотра медико-социальной экспертной комиссии форма первичной учетной документации номер 157 о это один то есть один из случаев люди с инвалидностью не указали тут группу инвалидности почему потому что возможно имеется в виду еще и третью группу инвалидности то есть отмечаем это зелененьким. Первый случай Ли, лица с инвалидностью, которые имеют э, справку, или удостоверение, которое подтверждает соответствующий статус: пенсионное удостоверение или удостоверение о назначении социальной помощи в соответствии к законам Украины о. Государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства, детям с инвалидностью, и о государственной социальной помощи лицам, которые имеют право на пенсию, и э, которые имеют право на пенсию и лицам, с, и лицам с инвалидностью, в, у которых э, определено группу и причину инвалидности. Инвалидность. Еще один вариант. Или справки для получения льгот лицами с инвалидностью, которые имеют право на пенсию или социальную помощь по форме, утвержденной Министерством социальной политики, дальше документы, которые подтверждают инвалидность. Важный момент вот в этом пункте. Здесь написано, люди с инвалидностью, а в предыдущей редакции было написано, что люди с инвалидностью первой и второй группы. Э -э поэтому я считаю, что все-таки третья группа ну, подразумевает, то есть если у вас есть любая инвалидность, и на это есть вот эти подтверждающие документы, то я считаю, что все-таки правительство э решило, э что люди с инвалидностью имеют право перейти границу в режиме чрезвычайного и военного положения. Чем это еще подтверждается, чтобы уже закончить вот этот момент, именно что касается людей с инвалидностью, так это тем, что они вот этот вот пункт отдельный, где было написано, что лица с инвалидностью третьей группы в сопровождении жены, мужа, при наличии документов, которые подтверждают родственные отношения и инвалидность, они этот пункт, Удалили, убрали, изменения внесли, и, э, ну, вот эти изменения, это как раз и было от 1 апреля, они убрали э, этот пункт, вот, поэтому, э, ну, я считаю, что люди с инвалидностью, это в том числе и третья группа инвалидности, потому что там их достаточно много, вот у детей, там их э, целая... Ну, их не одна и не две, скажем так. Проверяйте документы, вот наличие вот этих документов, те, которые подтверждают инвалидность. Что касается людей, которые хотят перейти с людьми с инвалидностью, то тут, видите, как, почему бы это произошло? Они убрали этот абзац э, второй, э, вернее, абзац четвертый абзац 4 пункта 2.1 они убрали в связи с тем, что третья э, группа инвалидности, люди, которые могут самостоятельно пересекать границу. Здесь люди с инвалидностью первой и второй группы, они оставили, что могут их сопровождать родственники э, и э, ну, первой степени родства. А вот, вот эту часть они убрали. Третья группа. То есть третья группа инвалидности относится... Люди могут уйти самостоятельно, без сопровождения. А вот что касается лиц с инвалидностью первой и второй группы, то но они могут в сопровождении одного или двух родителей, это если дети, э, инвали, лю, ну, люди с инвалидностью, это дети, у которых есть родители. То есть они могут вдвоем... То есть значит и отец и мать сопровождать ребенка, у которого есть первая или вторая группа инвалидности, также может с лицом с инвалидностью первой и второй группы переходить границу. жена, муж, совершеннолетний сын, дочь, их то есть людей с инвалидностью Жена Мужа э, С э, При наличии документов Которые подтверждают родственные связи Ну допустим если это Жена или муж То э, У них должны быть документы Которые подтверждают родственные связи Что это? У жены и мужа свидетельство о браке Если это сын или дочь, то значит это э, могут быть свидетельства о рождении, в котором написано, вот допустим, берем э, лицо с инвалидностью, у него инвалидность подтверждается выпиской СЭК, да, э, медицинской экспертной социальной комиссии, э, что есть инвалидность первой второй, или второй группы, Фамилия, имя, отчество и свидетельство о рождении. Если, жен, допустим, дочка выходила замуж, меняла фамилию, то пусть еще доби, до, дополнительно берет свидетельство о заключении брака, о том, что у нее изменилась фамилия. Все, вот эти документы и переходим. Границу. Лиц с инвалидностью третьей группы не сопровождают, никто не имеет права сопровождать. То есть с ними перейти границу не получится. Их эту, Этот пункт убрали. Теперь следующее. Лица с инвалидностью первой и второй группы. Ну давайте я вот это зеленым отмечу, чтобы было понятно. И этот файл я потом приложу э, к этому видео. Э, потом лица с инвалидностью первой или второй группы, или э, другой, другим лицом, которое требует постоянного ухода. То есть. Это уже три категории. Лица с инвалидностью первой, второй группы. Или другие лица, которые требуют постоянного ухода. Помним о том, что мы можем оформить уход э, за человеком, допустим, э, который по состоянию здоровья. Это отдельная справка, отдельная форма. Это не, заключение, не выписка МСЭК. Это заключение медика, э, медицинской, э, членов медицинской комиссии, которая непосредственно в каждом учреждении медицинском находится об этом я снимал видео отдельно прикреплю его то есть есть лица которые по состоянию здоровья то есть есть какая-то болезнь которая невозможно ее вылечить но при этом инвалидности у человека нет и он просто требует ухода то есть тут три категории раз это первая группа инвалидности вторая группа инвалидности и другое лицо которое требует постоянного ухода как его оформлять есть отдельное видео я его добавляю вот они могут сопровождать, может быть, здесь будет и третья группа инвалидности у человека, но при этом он требует постоянного ухода. В сопровождении лица, которое осуществляет этот постоянный уход с указанием категории лиц при наличии документов удостоверения, справки о получении компенсации помощи надбавки за уход. А в случае сопровождения лица с инвалидностью дополнительно документов об инвалидности то есть если вы не не член семьи а просто не первого не первой степени родства да ну допустим там брат сестра человека с инвалидностью то вам нужно оформлять вот этот вот постоянный уход и тогда вы будете иметь право сопровождать его и перейти если допустим бабушка вот, или дедушка, который требует уход тоже э, нужно оформлять по тому э, примеру видео, как это делается, я добавлю так, следующее Лица с инвалидностью, которые признаны судом недееспособными. Тут все понятно. Должно быть решение суда о том, что человек фамилиями отчество признан недееспособным. Он в сопровождении опекуна, который э, назначен над этим лицом, который осуществляет опеку, переходит вместе с ним границу. А если опекун не назначен, то может в сопровождении одного из Совершеннолетних членов семьи При наличии документов Которые подтверждают родственные отношения То есть э, Ну опять же, свидетельство о рождении Свидетельство о браке и так далее Если вы захотите сейчас Оформить какую-то Опеку или признать человека Недееспособным, то я думаю Это возможно сделать в судах э, Там, в тех регионах в областях Украины, там, где э, суды работают. Но это не быстро. Вот, чтобы вы просто понимали, что это не быстро. Следующий э, вариант пересечения границы. Кому, кому разрешили, скажем так. Э, лицам с инвалидностью или другим лицам. Первое. Лица с инвалидностью, опять же, это все категории инвалидности. Но должны быть документы на то, что есть инвалидность с или другими лицами, которые требуют постоянного ухода, которые проживают в учреждениях разных форм собственности и подчинения и получают социальные услуги стационарного усмотра. Ну, то есть здесь уже в сопровождении лиц, которые работают ну, работники этого учреждения, в котором они находятся. Поэтому тут ну это не, не родственники, этот пункт я не буду полностью читать. Тут уже конкретно, если есть какие-то учреждения, и там со содержатся эти, эти люди, то они уже, это для них этот пункт, чтобы они знали, как выезжать. Это не для просто, не для граждан. Поэтому я не буду тут, не думаю, что среди моих подписчиков есть какие-то да, директора таких учреждений. Так, что еще? В, сопровож... В случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения, сопровождение детей с инвалидностью для выезда за, грани... за территорию Украины может осуществляться мамой и или, то есть вместе могут, родители могут вдвоем, то есть не только мама, да, но и отец, потому что здесь так написано осуществляться мамой и или отцом. То есть имеется в виду, что могут вдвоем, если у ребенка есть инвалидность, то мама с отцом могут, или один отец, или одна мама могут выезжать. А также, если у этого ребенка назначен опекун, попечитель, одним или двумя приемными родителями. Родителями и усыновителями, которые осуществляют такой уход. При наличии удостоверения подтверждают назначение социальной помощи в соответствии с законом о государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, в котором указана категория «ребенок с инвалидностью» или «справки» о получении государственной социальной помощи детям с инвалидностью, выданной структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения, районной, районной городе Киеве, государственной администрации, ну то есть э, перечень органов, которые ну, могут выдавать эти документы. Независимо от того, кого э, назначено получателем этой помощи. То есть может быть назначен получателем помощи там, один опекун, да, а, или приемный родитель, а вы выходите вдвоем. То есть этот вопрос тоже вот разрешили. Почему? Потому что часто ну, на двоих не указывают. И у некоторых вот указанном свидетельстве мама, получатель, опекун там или так далее. То э, в таком случае независимо от этого. Ну и опять же, или индивидуальная программа реабилитации э, ребенка с инвалидностью выданной врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического учреждения или медицинского вывода заключения о том о ребенке с инвалидностью до 18 лет а также документов, которые подтверждают родственные связи это в случае осуществления сопровождения матерью и или отцом или документов, которые подтверждают Соответствующие полномочия лица, которые сопровождают ребенка с инвалидностью, в случае осуществления сопровождения опекуном, попечителем, одним или двумя приемными родителями, родителями-воспитателями. Сопровождение детей с инвалидностью для выезда за территорию Украины может осуществляться бабушкой, дедушкой, совершеннолетним братом, сестрой, мачехой, отчимом, с учетом их принадлежности перечню категорий лиц, которые освобождены от воинской службы и мобилизации при наличии у них соответствующих подтвержда... подтверждающих документов и документов, которые подтверждают родительные родственные отношения. То есть бабушка, дедушка, совершеннолетний брат, сестра, мачеха, отчим могут сопровождать детей с инвалидностью только в том случае, если у них есть... Документы, которые подтверждают освобождение от военной службы во время мобилизации. Поэтому тут кто освобождается от мобилизации мы поговорим чуть-чуть дальше. Так, выезд за территорию Украины, лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью и других лиц, которые требуют постоянного ухода, определенных в абзацах третьем, шестом и восьмом этого пункта. Вместе с сопровождающим лицом может осуществляться не больше, чем один раз с времени введения на территории Украины чрезвычайного или военного. Положение до его прекращения или отмены. Еще раз от меня отмечаем зеленым. То есть, в чем суть? Выезд можно осуществить не больше одного раза. Имейте это в виду с ребенком и с лицами с инвалидностью. То есть, если вы выехали и потом вернулись, то потом вы с ними, опять же, выехать не сможете. Ну, вот такая вот история. Почему-то так решили. То есть, если вы уже выезжаете, то вы выезжаете, ну, постоянно, постоянно, да? Почему? Потому что один раз всего лишь почему-то предусмотрели. Странный такой пункт, но он есть. И опять же, это касается указанных в абзацах третьем, шестом, третьем-шестом и восьмом. Абзацы я, наверное, в этом документе отмечу, чтобы было удобно их ну, считать. Ну, то, что нужно становиться на консульский учет, это понятно. В принципе, это и было. Вот. Пункт 2.2. В случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения сопровождение детей э, больных, на, больных тяжкими перинатальными э, уражениями э, нервной системы, тяжкими врожденными э, проблемами развития, э, редкими, ну в общем перечень болезней, тут я не буду все зачить осуществляется... Матерью и или отцом, опекуном, попечителем, одним или двумя приемными родителями, родителями-воспитателями, которые осуществляют такой, такое сопровождение при наличии документов, справки у, о получении государственной помощи на ребенка, э Больного тя, на тяжкие, ну и так перечень этих, э, то есть перечень болезней, который дает еще право э, на переход в, соп, ну, в качестве сопровождения ребенка. Тоже отмечаю, вот, читайте внимательно этот перечень документов, потому что, и перечень болезней, потому что я их не буду все зачитывать, слишком длинно и на русский переводить не все я болезни смогу перевести правильно. Так, э, ну вот эти пункты я не буду переводить. Вот, абзацы еще 13 э, дополняют э, предложением такого содержания. При этом в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения решение относительно предоставления, э, разрешения на выезд за территорию Украины лицам мужской, мужского рода, который сопровождает ребенка который не достиг 16, 16 э, лет, принимается с учетом принадлежности сопровождающего лица к перечню категорий лиц, которые освобождены от военной службы и мобилизации при наличии у него подтверждающих документов. То есть э, лицо человеч э, человеческой мужской, э, мужского рода, да? то есть мужчина, который сопровождает ребенка, который не достиг 16, принимается, внимание, его освобождение от э, мобилизации. Ну и тут уже э, порядок в, в плане касается того, что э, лица с инвалидностью, дети с инвалидностью, первоочередное право и так далее. Что касается тех вот пункт 2.6 да вот в случае введения на территории украины чрезвычайного или военного положения право на пересечение государственной границы кроме лиц указанных в пункте 2.1 и пункт 2.2 то что я зачитал этих правил также имеют военнообязанные лица которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации сейчас я перейду к этому пункту но за исключением то есть тут это, видите, дополнение от 1 апреля. Эта норма не распространяется на лиц определенных абзацах 2-8 части 3 статьи 23 закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации. Я эту часть выделил и сейчас мы перейдем к этим абзацам, посмотрим. Вот она, эта часть 3, она была когда-то 2 июня. И, в общем меняли э, И номера и так далее То есть сейчас вот она, часть третья Она начинается вот с этого э, ну, вот если вы будете самостоятельно Открывать закон, вот она начинается С, это, с этой фразы И <coughs> Исключили из тех, кому разрешали По сути, по закону В принципе, по закону Я еще раз э, хочу сделать На этом акцент Закон освобождает от призыва на военную службу во время реализации на особенный период указанных лиц это постановление кабинета министров им этим постановлением они не имели права менять закон но по факту мы видим что трансслужба это входит в ведомство подчиняется да, скажем так министерству внутренних дел и устное распоряжение, да, или письменное распоряжение, и вот вам еще и постановление, говорит о том, что вот эти люди теперь не имеют права, хотя по закону они имеют право на отсрочку или вообще не подлежат мобилизации. Но их почему-то решили не выпускать. Ну и вот красным выделено. Это студенты, да, которые получают высшее образование, специальное предвысшее и высшее ассистенты стажисты аспиранты докторанты которые учатся по надневной или смешанной формой получения образования научные и научно-педагогические работники учреждений выше, выше и ну в общем я этот список я его прикреплю к видео чтобы не перечислять Убрали тех, кто вот без вести пропал во время проведения, или погиб во время проведения антитеррористической операции. Вот, всех этих поубирали. Вот такие вот дела. Остались, кто имеет право на отсрочку от мобилизации и не подлежит мобилизации. Это вот часть первая. Вот то, что будет не выделено красным. Забронированные лю... на период мобилизации, я это все зеленым выделю, чтобы было понятно, вот, зеленым. Признаны в установленном порядке лица с инвалидностью или вот признанные военно, то есть люди с инвалидностью, это в том числе и третья, третья группа инвалидности. Вывод военно-врачебной комиссии, мужчины и женщины, на, которых, на содержании которых находятся трое и больше детей, это и было, так оно и осталось, вот, женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают, ну то есть это, это то, то, что и было, вот, зеленым я выделяю и добавлю я это все к этому видео, по ссылке вы можете скачивать. Чтобы было вам понятно. Ищите себя в этом списке. У вас есть право согласно закону на отсрочку или освобождение от мобилизации. И у вас есть право ну, с разрешения правительства, да, с парламента, э, не парламента, а это уряд правительства, кабинет министров разрешил выезжать. Вот такие вот дела. Вот. Всем этим можно. А вот этим уже нельзя. Вот этим. Ну тут можно выделять, можно не выделять. В общем, вот такая вот ситуация. Ссылки я на все эти изменения и на... Газеты, в которых опубликовано, добавлю к этому видео. Вы можете задавать неуточняющие вопросы, я на них буду отвечать. Почему? Потому что ну, по каждому из этих случаев могут возникать какие-то вопросы. Имейте в виду, что я это все объясняю, исходя из того, как я это понимаю, как написано тут, в этих постановлениях. Что будет реально на границе, будут ли... Ну вот, например, спорный вопрос по поводу родителей и детей. Да? Написано, осуществляется мамой и или отцом. То есть я это понимаю, что это могут и вдвоем выходить, и мама, и отец, и сопровождать ребенка. Как будут это понимать сотрудники госпогранслужбы, я ну, тут не знаю. Скорее всего, им еще будут дополнительные разъяснения, но на данный момент уже это все действует, то есть можно брать, ехать, пробовать, пересекать границу, только собирайте документы, обязательно, чтобы это были оригиналы документов, настоящие документы. Ну, на этом все. Спасибо за внимание.